Всем привет, с вами Макс Репьев и вы на канале Репей Курортная Недвижимость. Сегодня я бы хотел рассказать, почему я уехал из Челябинска и что я понял за все время проживания в Сочи. На самом деле этот видос будет касаться не только Челябинска, а многих городов России, которые выходят за границу Москвы, Питера, Сочи, Краснодара и так далее. То есть вся остальная часть России. Вообще переезд мой произошел случайно, жил я в Челябинске и тогда мне казалось, что все окей. Город миллионник, есть кафе, бары, машина, квартира и что может быть еще? лучше. Но потом мы с ребятами поехали в Сочи покататься на лыжах и в общем решили остаться. Попробовать пожить, посмотреть, что из этого выйдет. Тогда все получилось как-то случайно. Спустя какое-то время я начал заниматься недвижкой, стало получаться и стал путешествовать. Кстати, первый раз я за границу выехал в 2017 году, а в Сочи я переехал в 2016 году. Начал сравнивать и смотреть, как живут люди. Через пару лет я понял, что Сочи это лучший город в стране, потому что здесь тепло, зелено. И самое главное, здесь собирается хороший контингент людей. В общем, прожил я в Сочи почти 6 лет. И крайний мой приезд в Челябинск, мне пришло прозрение, что город стоит на месте, нет никаких толчков для его развития и самое главное для развития людей. Самое главное в Челябинске на сегодняшний день это купить себе по тачку, выложить фотки из какого-нибудь помпезного места или как ты охуительно отдыхаешь у моря, а дальше дожить до следующей зарплаты. Есть еще один момент, который мне и тогда не нравился. Что я стал замечать, девчонки перебарщивают с ботексом. Я ничего не имею против пластики, но когда с этим перебарщивают, это смотрится крайне не очень. И люди хорошие, но... Все они вращаются в замкнутом пространстве, и многим хочется как-то выделиться из массы. И приходят вот такие вот способы, которые заражают остальных людей. Вообще в Челябинске люди просто работают. Работают 5 дней в неделю, там не модно работать на фрилансе. Точнее фрилансеры просто уезжают из Челябинска, а большинство трудится с понедельника по пятницу от зари до зари, а потом прибухивают. И именно в пятницу стоит огромное количество полиции в надежде поймать пьяного водителя, ну и дальше что-то там с ним сделать. В Челябинс не едет молодежь со всей страны. И все мои ровесники думали уехать из Челябинска, либо в Питер, либо в Москву, либо в Сочи, либо вообще куда-нибудь за Бугор. Туда не есть средний класс по собственному желанию. И если еду, то только по приглашению поработать. То есть местная комьюнити не развивается. Это как болото без единой впадающей речки, так как нет притока новой информации, нового поведения и новый тренд доходит до Челябинска очень долго. Самое главное, что людей в Челябинске поглощает рутина. И они даже не понимают, что она их просто сожрает, а некоторых уже сожрала. Например, в Сочи за 6 лет, что я здесь живу, произошло множество изменений, в Челябинске особо никаких. Ну, например, у нас прошла ФИФА, формула 1 проходит вообще каждый год. Куча молодежных форумов, тут даже проходит чемпионат по пусканию фейерверков. Строят целый город где будут люкс-отели, лучшее образование, концертные и спортивные площадки, вкусные ресторанчики. И это я все про «Сириус». В Сочи построили новые скверы, реконструируют набережные, строят новую горнолыжку и много что еще происходит. А что происходит в Челябинске? Что там нового? Люди ходят в одни и те же места, общаются каждый раз с теми же людьми. И нет новых людей, нет нового комьюнити. Люди черпают рутину друг от друга. И даже если у кого-то появляется какая-то крутая идея, то социум говорит, чувак, у тебя ничего не выйдет, не получится. Самое главное отличие Сочи от Челябинска – это комьюнити. Они а море, зелень, тепло. Это всего лишь магнит, из-за чего люди сюда первый раз приезжают. И когда в Челябинске городе застоя, квартиры в среднем стоят 3-4 миллиона, а в Сочи они стоят 10-15, то, конечно же, люди не готовы воспринимать эти цены. Так как они сюда ездят отдыхать. Как в Турцию, Египет, Крым. Но Сочи это не совсем курортный город, так как самое главное в нем это комьюнити. Постоянно новый приток людей с идеями, деньгами. Это люди, которые заряжают тебя на что-то новое, интересное. И самое главное толкают сам город, чего так не хватает Челябинск. Ведь не место красит человека, а человек-место. Ну и в Челябинске большое количество работяг, большинство из которых не все, после завода идут бухать. Потом происходят какие-то драки и все из-за застоя жизни, из-за бутаухи. И более-менее нормальная жизнь, она есть только в центре, но народ курсирует опять же по тем же заведениям и все друг друга знают. И большинство людей не путешествуют в Челябинске и не черпают с мира новые идеи. Ведь съездить в Турцию или Египет это не путешествие. Это называется по Батоницу у моря. А путешествие это когда вы смотрите культуру, как живут люди, смотрите, что продают в магазинах, посещаете местные районы. Это путешествие. И теперь я понимаю людей, которые пишут гневные комментарии на этом канале по поводу цены. Да, эта Канура за 10 миллионов никому не нужна, я лучше куплю квартиру за 4 миллиона в Турции. Это все понятно. Люди из Челябинска едут в Сочи на курорт и оценивают как курорт. Все. И правда, зачем покупать в Сочи за 10, если можно купить Турцию за 5? Все равно это будет использоваться для отдыха. Но сейчас самое главное в Сочи – это люди и социум. Здесь реально много умов бизнесменов, которые вы можете общаться с ними, черпать информацию, придумывать какие-то штуки, заражаться идеей. И самое главное – реализовывать эти идеи потом. Я не хочу сказать, что Челябинск плохой. Он до сих пор в моем сердце, это моя родина, я его очень люблю, и у меня сердце обливается кровью, когда я вижу, что в нем ничего не меняется, ничего не двигается, но я хочу, чтобы город развивался, люди развивались и побольше путешествовали, меняли свои места, пробовали новые идеи и новые места, какие-то вот, ну, просто хотя бы там ресторанчики. Возможно, кто-то из них поехал бы пожить в Сочи, в Москву, Дубай, без разницы, самое главное, не стоять на месте, двигаться вперед и развиваться. Но еще раз повторюсь, что этот видос не касается того, только Челябинск, он касается всех городов, которые выходят за границу Москвы, Питера, Сочи, Краснодара и еще там Калининграда, например. То есть множество где встречаются эти проблемы. Господа, напишите свое мнение касаемо моих мыслей, может быть вы добавите что-то свое, будет очень интересно почитать. И я, как обычно, пожелаю вам хорошего настроения, удачи, всех благ, с вами был Макс Репьев, пока.